Добрый день! С вами Артур Роуз и мы начинаем обучение в бесплатной школе YouTube. Дорогие мои друзья для того чтобы обучение было максимально полезным и продуктивным и имело хорошие результаты нужно обязательно смотреть все уроки это очень важно и критично. Если вы например видите урок как зарегистрировать почту то нужно его смотреть потому что я не записываю простых уроков. Везде есть маленькие нюансы и детали, которые имеют огромное значение. Поэтому смотреть нужно каждый урок. Если что-то вам непонятно, то обязательно пересмотрите данный урок несколько раз. Если вы все же не нашли ответ на свой вопрос, тогда задавайте вопрос под этим видео в комментариях, и я обязательно на него отвечу. И очень важно друзья после просмотра каждого урока сразу приступайте к практике. В этом уроке мы поговорим о том как создать аккаунт Google и почту Gmail, как защитить себя от взлома злоумышленников и как защитить себя от самого Google. Для начала мы заходим на официальный сайт google.ru. После этого проходим по вкладке почта. В выпадающем меню нажимаем на вкладку создать аккаунт. Теперь друзья как заполнять данные на почту гугла. Тут есть несколько важных нюансов. Во-первых если вы заводите официальный канал youtube для себя и это будет авторский канал. Тогда вы обязательно вносите свои настоящие данные. свое настоящее имя и свою настоящую фамилию. Это очень важно. Если же вы будете заниматься скажем серыми каналами или будете заниматься привлечением трафика на EPN, AliExpress или еще куда-либо и таких аккаунтов у нас будет много тогда не обязательно вносить свои достоверные данные. Но важно друзья если вы занимаетесь нагоном трафика продажами EPN AliExpress когда будете создавать не одну почту то смотрите чтобы данные были абсолютно разные и обязательно используйте абсолютно разные мобильные телефоны. Никогда не заходите с одного браузера в несколько аккаунтов. С одного браузера можно заходить только в один аккаунт это очень важно. Иначе вас может заблокировать сам Google. Также не важно чем вы будете заниматься придумайте себе как можно короче имя и чтобы оно было легким и запоминающимся. Это очень важно для удобства. После того как вы подобрали для себя удобное и короткое имя почты нужно придумать пароль. Внимание друзья обязательно в пароле должно быть слово из латинских букв и должны быть цифры, но важно чтобы слово начиналось с первой заглавной буквы. После того как вы придумали пароль заполняйте дату рождения, пол и мобильный телефон друзья это очень важно. Обязательно для каждой почты используйте настоящий мобильный телефон. Если вы намерены нагонять трафик на EPN Aliexpress или еще куда-либо или заниматься серыми каналами то обязательно для одной почты один мобильный телефон. И это должен быть настоящий существующий телефон. Никогда не используйте какие-либо сервисы по покупке виртуальных номеров. Это закончится явно плохо для вас. Поэтому если у вас есть нужда для того чтобы нагонять хороший трафик вам обязательно нужно создать несколько аккаунтов и для этого обязательно приобретите несколько сим-карт в наше время это на самом деле не тяжело. Во многих салонах связи всегда при покупке одной сим-карты дают вторую бесплатно, а сим-карты некоторые даются вообще абсолютно бесплатно. Так что запаситесь сим-картами и обратите внимание друзья что сим-карта должна быть активна на протяжении шести месяцев. Если сим-карта не активна, то вам ее оператор просто заблокирует. Поэтому периодически пользуйтесь своими сим-картами хотя бы минимум один раз в 6 месяцев для того чтобы не потерять данный номер это очень важно. Запасной адрес электронной почты не обязателен после этого вводим код с данной картинки принимаем соглашение использования ставим здесь галочку и нажимаем кнопочку далее. Если вы используете браузер Google Chrome то он вам будет предлагать сохранить пароль можете просто нажать для удобства сохранить пароль. После этого вам нужно подтвердить свой сотовый телефон либо текстовым сообщением либо голосовым вызовом. На самом деле на один номер можно максимум зарегистрировать 4 почты два раза использовав текстовое сообщение и два раза использовать голосовой вызов. Но на один номер я бы советовал использовать 4 аккаунта в том случае если вы будете заниматься большим нагоном трафика и эти аккаунты у вас скажем будут как аккаунты про которые я рассказывал отстойники в которых мы будем с вами проверять видео. Если же вы намерены заниматься авторским каналом или вы делаете серый канал и этот аккаунт вы планируете использовать в долгосрочной перспективе то на один номер нужно привязывать только один аккаунт Google. В этом случае Google вас не заблокирует в YouTube. Если же вы будете злоупотреблять и у вас будет много аккаунтов и если Google это поймет то он вас может просто взять и заблокировать. Поэтому друзья придерживайтесь моих советов и рекомендаций. Нажимаем кнопочку «Продолжить», после этого нам на телефон приходит код подтверждения, заполняем его и нажимаем кнопочку «Продолжить». Теперь наш аккаунт Google создан, теперь мы нажимаем на кнопочку «Перейти к сервису Gmail» и вы сразу попали на свою почту, которую только что создали. Google вас приветствует вкратце здесь есть короткое руководство для того чтобы его посмотреть просто нажимайте кнопочку вперед а я же закрою это окно. В почте у нас лежит письмо которое нас приветствует и которое открывает возможности аккаунта Google. Прочтите его и ознакомьтесь с ним. Теперь друзья обратите внимание в правом верхнем углу есть значок нажимаем на него и видим здесь наша почта. Я вам советую адрес вашей почты и пароль записать куда-либо в отдельное место это может быть листочек или возможно на компьютер в Excel или Word для того чтобы не потерять эти данные. А теперь дорогие друзья нам нужно обязательно настроить безопасность для того чтобы злоумышленники не получили наш аккаунт. Для этого нажимаем на шестеренку, выбираем настройки, заходим в них. Здесь выбираем аккаунты и импорт, после выбираем другие настройки Аккаунта Google. И попадаем на такую страничку Google мой аккаунт. Здесь у нас есть настройки аккаунта и также безопасность и вход. После этого мы проходим во вкладку вход в аккаунт Google и тут обязательно нужно включить двухэтапную аутификацию. Нажимаем на нее, нажимаем на кнопочку приступить После этого вводим свой пароль который вы придумали еще раз нажимаем войти и вы выбираете как вы хотите получать коды телефонный звонок либо sms мне удобно СМС. Нажимаете на попробовать сейчас после этого вам на телефон приходит код после нажимаем на кнопочку далее а теперь нажимаем на кнопочку включить. Теперь мы видим что у нас. Двухэтапная аутентификация включена 17 июня 2016 года. Также дорогие друзья вы можете сделать для себя резервные коды. Это нужно для того что если допустим у вас не будет доступа к телефону то у вас будут резервные коды. Для того чтобы это сделать просто нажимаете настройка и вот Google нам вывел резервные коды. Вы можете их скопировать можете сделать принт-скрин экрана, а можете просто их выписать на бумажку как вам угодно или распечатать прямо с компьютера. Для удобства также есть кнопочка загрузить. Для того чтобы получить новые коды просто нажимайте на кнопку получить коды. У вас выйдет менюшка что когда вы получаете новый набор резервных кодов, то старые перестанут действовать. Нажимайте ОК. Также когда ваш аккаунт будет приносить уже очень хорошие деньги то я советую сделать электронный ключ. Но об этом мы поговорим позже. И еще друзья ради вашей безопасности и для того чтобы никогда не потерять свой аккаунт никогда не заходите в свой аккаунт со общественных мест и желательно не используйте общественный Wi-Fi для входа в свой аккаунт это также повышает риск безопасности. Но если вы где-то вошли в общественном месте в аккаунт то обязательно каждый раз убедитесь в том что вы нажали кнопку выйти после того как закончили свою работу. Если у вас остались какие-либо вопросы обязательно задавайте их в комментариях под этим видео и я на них обязательно отвечу обязательно после просмотра данного видео сразу создайте себе аккаунт Google. Ну а в следующем уроке мы уже перейдем к созданию канала на YouTube. Ну а я напоминаю что с вами был Артур Роуз. На своем канале я рассказываю о том как раскрутиться на YouTube, как раскрутиться в других социальных сетях, как зарабатывать деньги в интернете без каких-либо вложений и как зарабатывать хорошие деньги, обязательно подпишись на канал. Для этого нажимай на красную кнопочку прямо сейчас и ты будешь всегда в курсе всех событий и не пропустишь самые интересные ролики. А также твоему вниманию я предлагаю видеоролики, которые дадут тебе хорошие знания в продвижении на YouTube. Если ты их еще не смотрел, то сделай это обязательно прямо сейчас. Для этого просто кликай по картинке. Если тебе понравилось данное видео, то обязательно ставь лайк. Для меня это очень важно и поделись этим видеороликом в любой из соцсетей. Для того чтобы это сделать просто нажми на кнопочку под этим видео поделиться, выйдет меню и ты сможешь выбрать любой удобный способ для себя. Тем самым ты поможешь мне развивать мой канал. И я буду тебе очень признателен и благодарен. Ну а на этом я с тобой прощаюсь. До встречи в следующем видео уроке. Пока-пока.